С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд является MLM-проектом, основан 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель фонда Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Наш фонд – это рабочие места. И социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия и зарабатывать на свою мечту. Наша цель – как можно больше – людей научить зарабатывать, людей в интернете, чтобы они могли жить полноценной, интересной жизнью. Мы охватываем огромный класс населения, нетрудоспособного, пенсионного и тех людей, которых сократили на работе. И, конечно, молодежи. Работая у нас в фонде, каждый наш партнер может осваивать новую профессию сетевик, которая дает возможность каждому. Быть профессиональным коммуникатором и психологом, учителем и маркетологом, экономистом и бизнесменом, промоутером и спикером, управленцем и продавцом, актером и дипломатом и просто хорошим человеком. Те навыки, которые мы приобретаем, работая у нас в фонде, позволяют каждому нашему партнеру зарабатывать на ровном месте, в любой стране, в любое время суток. А в сетевом маркетинге есть такая поговорка «Рот закрыл и рабочее место убрано». Ваше знание у вас в голове. Мы В любое время, в любом месте, в любой точке мира вы можете показать, рассказать о нашем фонде, показать, как работает маркетинг и в итоге получить за это партнера. А для того, чтобы стать нашим партнером, вам, конечно, нужно пройти регистрацию. Открываете ссылку, регистрируетесь, подтверждаете почту через регистрацию, вернее, через вашу почту. У нас в фонде регистрация, вывод денежных средств и перевод между партнерами подтверждается только через вашу почту с целью безопасности. Ну и подтвердили вы, следующий шаг ваш, это, конечно, заполнить профиль. Установить аватар, загрузить и полностью все прописать в профиле. Это указать скайп, нужно обязательно, или телеграм, выбираете на выбор. Конечно, указать свой номер телефона и страничку ВК. У меня, например, вот полностью э, указано и э, Skype мой, и моя страничка в ВК, и мой номер телефона. А, точно так я вижу связь со своим спонсором. Я в любое время могу а, написать письмо на почту, а, позвонить ей на скайп, написать а, сообщение ВКонтакте и позвонить на телефон. А, это очень удобно, так как у нас на некоторых площадках есть реинвест а, а, именно стола по броне спонсора. Поэтому, ребята, нужно дружить со своим спонсором. Ментор это ваш как отец-мать в сетевом бизнесе. На следующий шаг, конечно, нужно прописать свои кошельки. На какие мы работаем? Вывод у нас денежных средств на перфект Money Pair кошелек. Если вы будете выводить денежные средства всего лишь на один кошелек, то здесь прописываете три нуля. Но ни в коем случае никакие цифры, а просто три нуля. А Другой кошелек вы прописываете и не забывайте нажимать кнопочку «Сохранить». В этом разделе вы, конечно, можете, если вам не понравился пароль, вы всегда его можете сменить. Итак, в разделе «Финансы» у вас отображается, сколько вы заработали, сколько у вас на балансе, сколько вы вывели денежных средств. И э, также там есть э, пополнение, вывод денежных средств и перевод между партнерами. А пополнение у нас подключена касса Free, вы можете подключить и Perfect Money, вы можете э, с, через кассу Free пополнить с любой платежной системы, э, с, которая есть в интернете. И перфект ну, Money вы пополняете, прописываете в рублях с кабинета, а в долларах списывается у вас перфект Money. А в кабинет приходится все в рублях. И пополнение у нас 50 рублей, перевод между, вывод у нас с 200 рублей и перевод между партнерами с 1 рубля. Итак, внимание, внимание, внимание. В нашем фонде 26 сентября 19:00 стартует новая площадка Жилфонд. Те люди, которые не имеют своих квартир и хотят обзавестись своим жильем, добро пожаловать нам фонд. Мы сегодня будем разбирать именно эту площадку. Уникальная площадка, где вы можете заработать, а работая, если никуда не ходить, ни по каким проектам не бегать, а бить все время в одну точку, вы заработаете не одну квартиру здесь, на этой площадке. Следующая площадка у нас есть такая, автопрограмма «Энергомини». Здесь входить можно, нет привязки к первому столу. Старт можно делать своего бизнеса с любой площадки. И за один круг вы зарабатываете 39 пятьдесят рублей. Есть такая площадка «Автоэнерго», здесь вход 30 рублей, ой, 30 тысяч, и э, зарабатываете вы, ребята, прошу прощения, за один круг вы зарабатываете... 2 миллиона 400 тысяч. Есть такая площадка у нас, 6 млм площадок. Это площадка World Money. За один круг вы делаете, здесь можно начинать с, одно, с одной тысячи. И за один круг вы зарабатываете 86 тысяч на баланс для вывода. А за 20 тысяч у вас активируется очень крутая площадка Golden Ring. Я всем советую, ребята, активируйте площадку Golden Ring. А, знаете, сколько? Очень много в том числе и я, стали именно миллионерами на этой площадке. Уникальная площадка с уникальным маркетингом. Я на следующем вебинаре вам, ребята, расскажу. Итак, следующая площадка у нас есть PDA. Она очень маленькая. Здесь вы можете заработать только на один раз за один круг. вы На вывод 3 800 и за 1000 рублей у вас активируется первый стол на площадке World Money. Ну, сходите один раз в магазин. Ну, ничего страшного, если будете крутиться на этой площадке постоянно, то и постоянно будете зарабатывать по 3 800. А, некоторые партнеры у нас очень активно работают на этой площадке, но не готовы они а работать с большими деньгами. А, да, у нас все по желанию партнеров. Следующая площадка Golden Ring Mini. Это вторые ворота. На площадке World Money есть первый выход на Golden Ring на эту площадку, а это вторые ворота на Golden Ring. Здесь вы будете два рабочих стола, вы постоянно будете работать на этих двух а, столах, постоянно получать а, по 10 500 и плюс а, по, пассивный доход идет по двум клеверам. Это клевер мини и площадка клевер на три уровня в глубину а, и плюс реферальное вознаграждение. А, ну он, можно также активировать площадку «Клевер-мини». Вход здесь составляет всего лишь 300 рублей. С двух лепестков вы зарабатываете 18 750 рублей. А вот площадка «Клевер» здесь вход 3 000, а зарабатываете вы с двух лепестков за один круг 187 500 рублей. Вот такой вот наш денежный фонд. Итак, ребята, еще раз напоминаю, Всем, кто не слышал, тем, кто не видел, не знает, ребята, внимание, 26 а, сентября в 19.00 стартует на а, жилфонд в а, фонде взаимопомощи World Money. Вход 5 000. И сейчас мы разберем этот маркетинг. Маркетинг довольно-таки простой. Здесь нет никаких заморочек а, совершенно. А, ну и давайте поехали разбирать. Итак. Вы активировали за 5000 первый стол. И здесь, как вы видите, семиместная матрица. Во всех семиместных матрицах плечи идут вышестоящим. А вот нижние это все ваши заработки. Итак, первый партнер приходит к вам. У вас идет реинвест этого стола. Вы можете поставить его хоть сюда поставить на любое место. Можно сюда закрыть своим реинвестом это плечо. А второй, когда партнер приходит, становится к вам с половиной получаете на баланс для вывода. с половиной идут в накопительный баланс. А вот третий партнер приходит. У вас с третьего партнера вы получаете полторы тысячи на вывод. А 2,500 идет в накопительный. А и с этого вашего партнера идет у вас 500 рублей идут на... По 500 рублей, это 1000 рублей, идет вверх двум э, спонсорам. Это вышестоящему спонсору и вашему спонсору непосредственному. Четвертый партнер вам э, э, приносит в накопительный баланс это... 5 тысяч. Итак, у вас в накопительном балансе 10 тысяч. И у вас списывается и автоматом активируется второй блок за десять тысяч. Сюда должны прийти два партнера. Первый и второй партнер. Это накопительный. И у вас за двадцать тысяч активируется третий блок. А, ну, плечи, как я уже сказала, здесь идут вышестоящему спонсору, а вот сюда вот первый партнер приходит у вас за 20 тысяч идет реинвест именно этого стола. Вы можете сюда выставить бронь в это плечо, в левое. Итак, правая вернее. Второй партнер, когда приходит вам 10 тысяч на баланс для вывода, а 10 идет в накопительный. А с третьего партнера вы получаете 7500 на вывод, 10 идет заморозку и плюс идет полторы, вернее 2500 идет каждому вышестоящему и спонсору двум спонсорам вышестоящим и вашему спонсору идет реферальное вознаграждение по 1250 рублей но не забывайте ребята что и вы же будете точно так спонсором, и точно так будете получать от своих партнеров такие же вознаграждения. Итак, четвертый партнер у нас идет, в 20 тысяч четвертого партнера идет в накопительный баланс. Итак, у нас с этого стола, с накопительного баланса списывается 40 тысяч и активируется четвертый блок. За 40 тысяч сюда должны прийти два ваших партнера. Стать это удвоитель. Он удваивает ваше накопление и за 80 тысяч у вас активируется пятый блок. За 80 тысяч плечи идут вышестоящему, а сюда приходит первый партнер. Вам 80 тысяч идет на вывод. Второй партнер приходит 30 тысяч на вывод. А за 50 тысяч у вас активируется а, жил, а, жилпро максим мы сейчас будем его разбирать. Итак, третий партнер дает вам 80 тысяч на баланс для вывода. Четвертый партнер дает вам 80 тысяч на баланс для вывода. Хороший маркетинг, очень денежный. А приглашать ребята везде, где бы вы ни работали, приглашать нужно партнеров. Весь бизнес в интернете построен только на приглашениях. Поэтому сняли с себя табличку я не умею приглашать и сели и начали приглашать если вам конечно хочется иметь деньги хочется жить достойно я считаю что ну, поработать и иметь вот такие вот деньги вот смотрите вот здесь на этой площадке вы заработаете 3 миллиона семьсот шесть тысяч пятьсот рублей я считаю что это шикарная возможность Купить хорошую такую квартиру, шикарную, в центре. Итак, вы у вас автоматом активировался первый блок за 50 тысяч. Но что хочу сказать. Здесь можно входить. И сразу же покупать первый блок за 50 тысяч. Те, которые люди работают с большими деньгами, они знают, что это выгодно. А именно идти сразу же на большие деньги. Итак, за вами с умение идут следом ваши партнеры, реинвесты ваши, реинвесты ваших партнеров. И сюда плечи идут вышестоящему а вот сюда, когда приходит первый партнер, у вас идет 50 тысяч реинвест вашего стола. Вы можете бронь выставить сюда, и реинвест ваш станет и закроет вам правое плечо. А второй партнер приходит, вам 25 тысяч на баланс для вывода. 25 идет в заморозку, в накопительный баланс. Третий партнер у вас приходит сюда, 15 на вывод, 25 в накопительный, а по 5 тысяч, это 10 тысяч, идут. Вашему спонсору и вышестоящему спонсору. Четвертый партнер у вам дает 50 тысяч накопительный. Так как у вас накопилось на этом, на этом столе 100 тысяч, и у вас автоматом покупается второй блок за 100 тысяч. Первый партнер сюда приходит, и второй партнер. Они дают накопление, и за 200 тысяч у вас активируется третий блок. А, третий блок... Все ближе и ближе мы идем к большим деньгам. Плечи идут выше стоящими, как я уже говорила. Здесь с этого места у нас всегда идет реинвест этого стола. Вы можете выставить брони, поставить ее в любое плечо. Второй партнер приходит к вам сюда. Это 100 тысяч на баланс для вывода. 100 идет в накопительный. А вот с третьего партнера вы получаете 75. И по 12 500 идут вашему стоящему и вашему спонсору реферальное вознаграждение. А вот и 100 тысяч идет в накопительный. А вот четвертый партнер тоже 200 тысяч идет в накопительный. Итак, у вас накопилось 400 тысяч на этом третьем блоке. И у вас автоматом покупается за 400 тысяч а четвертый блок сюда это накопительный сюда должны прийти два ваших партнера и дают вам переход пятый блок за 800 тысяч сюда приходят первые плечи идут вышестоящему а вот сюда приходит первый партнер вам 8 800 тысяч на баланс для вывода второй партнер 800 на баланс для вывода третий партнер 800 на баланс для вывода Четвертый на баланс 800 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы заработали за один круг. Вы прошли всего лишь один круг. Вы заработали 3706. Ой, три миллиона семьсот шесть тысяч пятьсот рублей. Ребята, прошу прощения. Да, три более трех с половиной миллионов рублей. Вот такой вот наш денежный фунт. И те ребята, которые. Пришли в интернет за большими деньгами. Добро пожаловать в фунт. У нас ежедневный вывод. Для вывода у нас не существует ни праздников, ни выходных. Выводит деньги наша, администрация наша, и праздничные дни, и выходные дни. Бывает по несколько раз на день выводит. Поэтому приходите, зарабатывайте. Везде нужно работать, поверьте мне, можно найти проект в интернете хороший, но с таким маркетингом и с таким доходом очень редко, очень редко найдешь такой доходный маркетинг, где можно заработать усиленно поработать, и довольно-таки, ну, пусть вы не за два месяца, не за три, а за полгода вы заработаете эти 3 миллиона 706 тысяч пятьсот рублей. Ребята, это есть шикарная возможность. Добро пожаловать! Ссылка будет, и мои все контакты будут у вас под роликом. Так что,